это видео будет абсолютно другим, оно будет особенным. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю вепривоколена. Я не знаю, как правильно произносить это на чешском. Если говорить украинскую мову, ЦФБД звучат и так Вепричиколена. Но, в любом случае, это очень вкусно, как бы оно ни называлось. Но это видео будет абсолютно другим, оно будет особенным. И не только потому, что здесь будет очень вкусный рецепт, а еще потому, что сегодня, попозже, я вам расскажу такое, которое я прятал много лет даже от самого себя. Для меня это очень важно, и я с удовольствием и с большой радостью хочу с вами перед вами раскрыться. Веприво колено – это всемирно известный шедевр чешской кухни. Есть очень много способов, как правильно и вкусно приготовить веприво колено. Какой же самый лучший рецепт? А какой рецепт самый лучший, как приготовить шашлык? Или какой рецепт самого вкусного борща? Или как правильно и вкусно приготовить чебуреки? Лично я понял и я в это верю, что не бывает какого-то самого лучшего рецепта. Все рецепты хорошие, вкусные и правильные, если мы готовим с любовью. Я с удовольствием сейчас буду готовить, и я уверен, потому что я всегда уверен, когда мне что-то вкусно получается, что это будет самое лучшее блюдо. Для того, чтобы приготовить вепрево колено, нужно знать, что это за блюдо. Это свиная рулька, приготовленная в темном чешском пиве. Есть два основных способа приготовления. Первый способ. Мы берем свиную рульку, заливаем ее вкусным темным пивом. Кстати, думаю, что мне так тяжело говорить. Откровение откровениями, а свои привычки нужно любить оценить. Оператор тоже человек, хотя это и девочка. Первый способ. Свиная рулька заливается темным пивом и варится несколько часов, пока она станет мягкой. После этого достаем рульку из бульончика, ставим в духовку под гриль и делаем из нее золотистую корочку. Есть еще второй способ, и он очень тоже популярен в Чехии и во всем мире. Это когда мы берем свиную рульку, Ставим ее в противень и слегка заливаем темным пивом. Накрываем фольгой и ставим в духовочку на медленный режим приготовления. Это 100-110 градусов. Таким образом сама рулька томится при медленной температуре. Она становится очень нежная, мяско очень мягкая, Лишний жирок из нее вытапливается, а пивко пропитывает саму рульку ароматом пива. Поэтому именно по второму способу сегодня я и готовлю рульку. Для этого мне нужно, конечно же, темное чешское пиво, свиные рульки, свиные рульки я купил на рынке, они очень вкусные, настоящие, у них аромат обалденный, и они были правильно подготовлены, видите, у них такая золотистая корочка. Если вы будете покупать именно рульки из магазина, у них кожа будет белая, для этого, чтобы шкурка у нее была золотистая, нужно ее будет обжечь. Как правильно обжечь свиную рульку, можно посмотреть на примере того, как я обжигал свиную голову. Ссылочка вот здесь вверху. В рецепте я использую луковичку, морковку, чесночок, ягоды можжевельника, душистый перец, черный перец. И вот это. Жаль, конечно, что вы не слышите аромат. Но эта травка, у нее много таких интересных, красивых названий, о которых даже люди и не слышали. Это... По-грузински звучит кандари, по э, среднеазиатскому это будет джамбуль. А вообще эта травка называется чабир. У нее очень сильный, мощный аромат, поэтому я возьму ее буквально вот такую маленькую щепоточку, чтобы она раскрыла все вкусы и нюансы самих ролик. И горчичка. Я тру чеснок, несколько зубчиков я оставляю и вот сюда вдоль косточки попробую немножко нашпиговать зубчиками чесночка. Сейчас я делаю насечку в виде квадратиков или кубиков на коже рульки глубиной не больше одного сантиметра. Это даст возможность лишнему жирку вытопиться и зайти сюда ароматом пива и чесночка и горчички. Можжевельник, душистый перец и черный перец. Именно столько пряности я сейчас разотру в ступке. Щепотка кандари, горчица и чеснок. Солю свиную рульку. И вот так хорошо намазываю, чтобы во все разрезики смесь зашла. Немного пива в поддон. Луковички. Перцы, которые были для фотосессии, я тоже оставляю здесь. Морковки. И вепрево колено. Листики лаврушки. Немного можжевельника тоже кладу в поднос. Свиные рульки я ставлю в духовку, разогретую до температуры 100-110 градусов. И они там будут греться 2-3 часа. Я посмотрю, сколько по времени точно. Чтобы они не пересушивались, я весь поднос закрываю фольгой. но ну, не герметично, а так. Изначально я хотел приготовить это вепривое колено в своей маленькой духовочке. То есть, это обычная микроволновка с функцией духовки. Но вот это все вместе с хорошей чугунной сковородой весило 5 килограмм. И, конечно, двигатель в микроволновке не смог это все прокрутить. Поэтому мне пришлось взять духовку у своей мамочки. Это вот такая обычная маленькая духовка. Сейчас я скажу то, что очень долгое время я прятал даже от самого себя. У меня есть цель. Я очень хочу, чтобы в моей жизни появился параконвектомат. Вот здесь есть для него место. Это место я приготовил уже несколько лет назад. Но до сих пор в моей жизни не появилась моя мечта и моя цель. И я теперь знаю причину почему. Раньше я думал, что то, о чем я мечтаю, никому не интересно и не важно. Но теперь я все-таки узнал секрет. Когда я очень громко на весь мир скажу о своей цели, эта цель приходит ко мне в жизнь. Друзья, я очень хочу, чтобы в 2020 году у меня появился параконвектомат УНАКС. И стоять он будет вот здесь. И чем большему количеству людей я об этом расскажу, тем больше мне даст небо, возможностей, шансов, хороших людей, хороших советов и каких-то еще вещей, которые помогут сделать мою цель реальностью. Я всем очень благодарен за то, что вы смотрите мои видео, поддерживаете мой канал, пишите хорошие и э, правдивые комментарии, которые позволяют мне э, развиваться и готовить вкуснее и лучше. Я никогда не мог себе сказать что я хочу чтобы какое-то из моих видео получило 1 миллион просмотров я не знаю почему я очень боялся этого и я даже до сих пор сейчас боюсь это сказать вслух потому что мне кажется что все таки то что я делаю это некачественно не интересно и не профессионально но я говорю друзья мне очень хочется чтобы именно это самое простое видео но то, в которое я вложил всю душу, я полностью раскрыл все свои мысли перед вами, чтобы это видео получило 1 миллион просмотров. Конечно, в 2020-м. колено, Оно уже приготовилось. Я очень надеюсь, что оно такое же вкусное, как и красивое. Обычно к этому шикарному блюду идет гарниром вот такая красивая тушеная капуста. Очень вкусно. И конечно же настоящее темное чешское пиво. Я очень быстро отрежу кусочек, потому что все-таки мне кажется, что когда я очень долго дегустирую и кушаю, это никому не нужно. Поэтому мы просто попробуем, как мясо приготовилось. Угу. Вот такое оно прекрасное, сочное внутри. Горяченькая. Ой, упала. Еще одну отрежем. О, вот так будет получше. О. Пахнет настоящей свининой. Я так соскучился по аромату свинины. И я купил ее на рынке. Это настоящая домашняя свинка. Леско. мяска очень мягкая нежная попробуем жирок жирок прекрасный в горячем виде замечательном и капусточки пушеная капуста друзья большое вам спасибо что посмотрели меня послушали то что у меня очень сильно сильно мне хотелось с вами этим поделиться я так воодушевлен, поэтому ставьте, пожалуйста, вот такие, как всегда, огромные, жирные лайки. Пишите комментарии, что вы думаете об этом видео и обо мне. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И пусть это видео наберет миллион просмотров. И помните, кухня это самое спокойное место.